Да, что-то ему на сколько, блин. Все никакое, шестнадцатое, семнадцатое. Чего? Гулять пошла? Ой. Ну пусти ее ту тусняк на мягонькая. Все, иду себе а тут разлетаю. Я потом что ее искать буду, блядь? устала от меня ну иди он ко всем так и этот исследователь маленький что здесь mm -hmm. делает ну-ка иди ко всем Ой, дочка тут Да, Дусь, не мясо это. Ты не будешь уже это. Ты уже наелась этого. этой. Сейчас руками будет пахнуть. И руками этим будет она чавкать, не будет облизывать. Ну-ка, иди сюда ко мне. Смотри у папки, чем пахнет пальчик.